Для северных регионов обработка Супротеком особенно актуальна. Недавно я разговаривала с представителем «Газпрома», который приобрел целый чемодан составов Супротек. Как он сказал, при температуре минус 50 градусов даже очень хорошие немецкие автомобили не, выж... не выдерживают таких погодных условий и их двигатели очень быстро изнашиваются. Поэтому для эксплуатации автомобилей в суровых погодных условиях Крайнего Севера очень актуально использование составов Супротек. Видео из ханты-мансийска. Сначала мы измеряем компрессию Шевроле Нива, а затем делаем первую обработку составом Супротек. Итак, начинаем замер компрессии. Крути. Так. Так. Сколько тут у нас? Шесть с половиной. Это был первый цилиндр. Первый шесть с половиной записал. Отлично. Мерим второй. Давай. Ну, со вторым нормально одиннадцать с половиной. Сбросили. Третий цилиндр. Крути. Так, третий у нас десять с половиной и четвертый. Крути. Одиннадцать. Ну, ровно почти. Ну, как видим, разброс по компрессии по цилиндрам имеется. Далее, далее мы зальем первый этап обработки двигателя супротек актив бензин плюс, заливную горловину, предварительно прогрев двигатель, соответственно. Мы ну все, ждем следующего видео. Итак, для тех, кто впервые столкнулся с продукцией супротек, немного теории. Здесь у нас имеется сам рабочий состав, рабочая смесь. На дне баночки осадок. Вот, видно? Его нужно тщательно размешать, прежде чем залить в двигатель. Так как остальное это просто нейтральное авиационное масло. Сам состав он внизу. Итак, супротек мы размешали. Как видно... Донышко чистая весь состав у нас равномерно распределился в масле. Коробочка не открытая, мы вскрываем. Так, и в принципе можно уже заливать. Так, положим пока ее сюда. Поехали. Так, значит, залили первый флакончик, закрыли горловину, дали поработать пять минут на холостых оборотах и нужно поездить минимум 20 минут, чтобы состав распределился равномерно по всей трущимся поверхности. Подводим итоги. Первый цилиндр при замере компрессия 6,5. Второй цилиндр 11,5. Третий цилиндр 10,5 и четвертый цилиндр – 11. Как видим, разброс компрессии очень существенный. После того, как Chevrolet Niva пройдет свои первые тысячи километров после обработки составом Супротек и весь шлак выйдет из двигателя, будет произведена замена масла, будет залит второй флакон состава Супротек в двигатель и будет снова замерена компрессия. Смотрите следующее видео из Ханты-Мансийска.